Вновь обид упрочен, за забвенью брошенный вазок. Обос обычный, три кибитки Везут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тифики, перины, клетки с петухами, Горшки, тазы, эт. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, Ведут на двор восемнадцать кляч.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 она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели в думы погружен, и глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой! Пошел! Уже с толпы заставы белеют, Вот уж под тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, бухарцы.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 Тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят И про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальный И, прислонившись у дверей, легию готовит ей. У скучной тетки Таню встрети к ней как-то Вяземской подсел И душу ей занять успел и, близ него ее заметя, об ней поправив свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, протяжней раздается вой, где машет мантией мишурной, она пред хладною толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не днемлет, где терпсихори лишь одной девицы зритель молодой, что было так же в прежние леты, во время вашей и мое,